Привет. Ну я вот тут в очередной раз ну, купил себе опять с нашего любимого Алиэкспресс всякой ерунды. И это, как бы сказать, блять. Короче, гобы колеса и, короче, прочая ерунда, короче. Ну, короче, от которой я, бля, вечно пруссия, так сказать. Ну, бля, ну вставляет мне такая вот тема, вот, ничего, ничего не скажешь. Да, вот это колесо для, по-моему, ш... ш... шестоватной губы головы, да, да, купил, так сказать, на всякий случай, блин, понравилась, красивая, да, да, да, я прям как ворона, да. на всякую фигню ведусь, о, какой... о какая красоти... красотища, о. всего лишь, по-моему, 300 рублей, что ли, мне вышло, что-то вообще мало Да-да-да, я такой мега-акционер, я, короче, специально дождался акции, когда оно будет по акции, блин Хоть не поверите, да, вот, кстати, такие цвета, красивые Ну, конечно, ну, все в принципе, стандартное Да, кстати, очень маленькая, да, реально очень маленькая Ну, повел. повёлся Ладно, едем дальше ну а дальше, конечно, мы, у нас тема повкуснее. Это ГОБУ колесо для Светиль... светильника побольше. Здесь реально дохрена цветов в нем. То есть, ну, много оттенков. То есть, ну, красивые, красивые, красивые. Что-то тоже, по-моему, то ли 400 рублей, то ли еще. сколько. Ну, короче, я тут, блядь, короче. Губи, что раскатал, сам, блядь, фика себе, блядь. У меня такого еще ни разу не было. Ну, короче, купил я их, короче, до хрена и больше, короче, тут. Короче, сейчас несколько штук. Вот. Раз. Так, да. Другие, другие уже. А, другие два, по-моему, я разобрал. Ну да, вот, короче, вот еще одна, который уцелела, короче. Блин. Да, было три штуки. Так. Ну и что ж? А, купил еще вот такую тему. Это для 200 ватный, 200-ваттной бима, что ли, по-моему. Вот такой вот, как сказать. А, индексная. Губы колесо называется, да, кстати, круто очень легко, тоже хрен знает, ну понравилось, ну понравилось, понравилось что-то это самое. не помню сколько стоит, по-моему тысяча с чем-то стоит, вообще что-то это самое. недорого. Да, кстати, брал все по акции, его, кстати, тоже по акции брал. Так, узор красивый, особенно когда через него свет проходит самое и все это дело вращается да, эти почему почему не цветные то, что здесь призмы это самое голубое колесо, вот такое же стоит да, да вот это колесо как раз в паре, в паре работает вот с этим колесом то есть это самое ну, я купил чисто ради интереса, просто интересно было так потому что ну, как сказать, ну не было у меня такой темы, но никогда. Так, а вот эту тему, вот эту штуку, тоже индексное губы колесо. И его я хотел строить, так сказать, блин. Ну, что, как говорится, Сканеры хотел строить. Мне кажется, так губище так слегка раскатал. Да, да, у меня, у меня, у меня фантазия, прям капец привет нафиг иногда, блин. Это, кстати, еще легче крутится. Просто вообще прям. Очень легко крутится. Узорчики. Так. Вот такие узорчики. Классные Ну, как сказать, классные. Однообразные блядь. Ну, такие были. Звездочки нету, нифига. Цветочки какие-то. Ну, это 3D-рис еще -3D более-менее. Да, кстати, это стекла стоит. Это... Нет нет самое. губы не железные это стеклянные. то есть на стекле уже оксидным путем нанесен рисунок так, вот так короче ну короче короче пробовал строить сканеры да да да сейчас покажу вот в эти сканеры если кто не знает вот но в итоге что? хочу сказать, в итоге там оказался очень хитрожопый моторчик, в этих сканерах, вот такой вот, да-да-да, вот такой вот моторчик там оказался, который вот в головах тоже стоит, и в сканер, кстати, такой же стоит, и по, по проводам, ну то есть это самое, по количеству проводов, да, самое его довольно-таки ну, ну как сказать ну трудновато воткнуть вот сейчас я покажу да. блин Убрал. вот в такой моторчик скажем так ну то есть это самое надо переделывать то есть вот этот шлиф переделать вот под такой шлиф то есть количество проводов здесь больше чем здесь идет от мотора то есть, ну, короче, в итоге, в итоге, что я, в итоге я на это дело все забил нафиг пока. А со сканеров вот, вот с этих я, короче, нафиг отодрал все все стекла те, которые были наклеены на губы колеся и сделал их просто белыми. То есть, теперь они просто белые. То есть, и как сказать, это я решил так. То есть, если нету, в них цветов, ну то есть допол дополнительного губ-колеса, вот такого, скажем, само... смысл тогда. Начал я, короче, делать их просто белыми. Потому что адреса все равно получается на цвета нету. Так, теперь они... Пока я, конечно, это дело все забил, конечно, я... а, постараюсь, конечно, гобколеса впихнуть. Кстати, тоже смотрится неплохо довольно-таки, я так считаю. Вот как-то так. Так. Чё ж. На этом все.